Здравствуйте! Сегодня мы с вами занимаемся сочинением ОГ и будем говорить о варианте 15.2, о задании 15, варианте 2. -м. Мы возвращаемся к нашему уже известному нам тексту. Это вариант 26, по тому сборнику, с которым мы работали с вами в прошлый раз. Итак, я напомню вам текст.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 Отличие второй темы от первой, вернее, второго варианта от первого, состоит в том, что в сочинении второго варианта требуется объяснить некую важную в тексте мысль, которая обычно связана с основной проблемой или с основной идеей текста. Я советую работу второго варианта не начинать приведенными в задании словами, а наоборот, закончить ими. Так как, как правило, это либо финальные строки текста, либо строки, которые имеют отношение к пониманию всего текста, текста в целом. А теперь давайте сейчас прочтем само задание. Напишите сочинение рассуждения. Объясните, как вы понимаете смысл финала текста. Лишь теперь я вдруг узнал, понял всей душой,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 Объем сочинения должен составить не менее 70 слов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. Итак, давайте сравним, какой текст у нас получится, если мы будем писать вариант 15.2. Текст Катаева посвящен его воспоминаниям о писателе Бунине, которого он воспринимал живым классиком и своим учителем. Автор текста, приводя слова Бунина, рассуждает о том, что такое настоящая поэзия, как создается художественное произведение. Я думаю, Бунин объяснял неопытному писателю, что надо писать об обычных вещах, обо всем увиденном. Куст, собака, море, воробей. Любой предмет достоин внимания. Кроме того, по мнению Бунина, в искусстве важна независимость чувства и мысли. Надо писать, никому не подражая, по-своему, найти собственное творческое дыхание. Таким образом, в словах завершающих текст содержится важная мысль, которой пришел Катаев, слушая Бунина. Лишь теперь я вдруг узнал, понял всей душой вечное присутствие поэзии в самых простых вещах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 и мы привели два аргумента в поддержку нашей мысли. Сочинение второго варианта можно построить иначе, начав с предложенных авторами задания экзаменационного, с предложенных слов. Но в таком случае механически не стоит повторять. В конце сочинения то же самое, с чего вы начинали. Старайтесь, чтобы у вас обязательно какая-то мысль, к которой вы придете, была результатом ваших размышлений. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание.